Над белым пухом вишня, Быцем синий огонек бьется, бьется шпарки легкие, Синя-крылый мотылёк, Синя-крылый мотылёк. На боколу по ветра, в трунах солнца золотых, Йон жачими крылами, Звонить ледь, ведь шутно них, Звонить ледь, ведь шутно в них. Илиет, песня, Тихий, ясный и Весне, тени сердца набивая, набивая его мне. Илиет, хвали песня, тихий, ясный на Весне, тени сердца набивая, набивая его мне. Понять того никогда, не разведать, не спознать, не дают мне думать,зыки, что лятья, дрыжать, звенять, что лятья, дрыжать, свинять. Песня рвется или нется на раздор. Цвет, а лег кто я ее подшует? Может только сам поэт, может только сам поэт. Илиец захвали песня тихая, сны им навязни, тени сердца напевает. Набябае я го мне, Илиеца, захвали песня, Тихий, ясный им в ясне, Тине сердца набябае, Набябае я го мне. Синий огонек, бьется, бьется шпарки легкие. синякрылый крылый мотылек, синяк-крылый мотылек.